Часа украинский зритель воспринял прекрасно, огромное количество положительных отзывов и лицензий, что мне крайне приятно как режиссеру и автору сценария. И в скором времени, а точнее с 15 ноября, возможно будет легально посмотреть в интернете фильм. Ищите! Между украинской комедией и голливудской мелодрамой я, к сожалению, всегда выберу голливудскую мелодраму. Ну, разве что если комедию сняла я, украинскую, тогда, конечно. Украинскому кино не хватает хорошего кино. Ждите от меня каких-то малых форм. Я не знаю, может быть, это будут видеоклипы, музыкальные, рекламы. Краткометражные работы, кулинарные всякие подвиги, я на это тоже способна, поэтому что-нибудь будет. Общего между мной и Дедом Морозом то, что и он и я это праздник. А в любом проекте обязательно нужно голосовать только за меня, потому что ну за кого еще? Как? Поэтому я очень жду.